же такое минок сидел в принципе я могу вам рассказать научным языком научными терминами что это такое но я думаю 90 процентов зрителей не поймут что это такое потому что я бы тоже сам не понял если бы не вникал так сильно в подробности расскажу обычным человеческим языком мне почти 19 лет я учусь в институте живу в общежитии обычный русский парень постараюсь объяснить все просто и понятно Препарат Миноксидил, или как его еще называют, Минокс, Алерана. Применяется наружно, на кожу лица. Также его используют женщины. В это я сильно не углублялся, как используют его женщины. Про мужчин. Мужчины используют его на лице. Применяют наружно, мажут, втирают и так далее. Бывают ситуации, что его принимают внутренне. Но это уже, наверное, другой разговор. Как же все-таки действует этот Миноксидил? При нанесении на лицо... Он расширяет сосуды, тем самым увеличивая циркуляцию крови под кожей. За счет большей циркуляции крови увеличивается питание волосяных луковиц. Следовательно, начинается рост волос. Начинается рост волос. У кого-то, если не растет, то он начинается. У кого-то, если растет медленно, то он ускоряется. Так сказать, начинается развитие волоса из пушкового в терминальный. То есть начинает расти борода, щетина. Также этот процесс зависит от генетики. Некоторым применение средства под названием миноксидил может дать такой толчок развитию волос, что они начнут там через неделю уже расти и расти. А у некоторых может начаться процесс только через 2-3 месяца. Все зависит от генетики. Генетика это самое главное в жизни. Я так полагаю, что вы зададите закономерный вопрос. А если я перестану пользоваться этим миноксидилом, тогда у меня выпадет борода и я стану опять... Без бороды нет, точнее, если вы будете пользоваться непродолжительное время и волос сам не успеет сформироваться. То есть он не превратится в жесткую щетину. Если волосы на лице выросли уже не просто пушком, а уже такой жесткой щетиной, то нет, они не выпадут. Такой процесс формирования из пушка в жесткую щетину может длиться от 3 месяцев до года, может быть даже больше. Опять же, все зависит от генетики. Думаю, я вам понятно объяснил, что же это за препарат такой, миноксидил.